Мы живем в необычайное время. Время, когда мы окружены большим количеством видов флоры и фауны, нежели чем когда-либо в истории Земли. Примерно 50 лет не упадала удача проводить время, путешествуя по миру. Документируя ту флору и ту фауну. Но теперь довольно очевидно, что один из видов наш собственный. Развел уникальную способность настолько изменять свое окружение, что может включать в себя всевозможные виды из любой среды. Это устоявшийся факт, что за последние 2-3 столетия наш собственный вид эволюционировал с неимоверной скоростью. От изобретения колеса до строительства пирамид и великой стены, для сокращения времени, необходимого нам для того, чтобы путешествовать по всему миру. Сперва может показаться, что человечество достигло вершины эволюции, но есть множество признаков того, что ничто не может быть дальше истины. Есть недавно обнаруженные под существ, которые владели искусством путешествовать по всему миру. Которые ежегодно стекаются в конвенции в самых разных местах. И делают это они в больших количествах. Они называют себя Фури. Бирмингем, Великобритания. В последнее время у нас появилась возможность изучать этих существ в естественной среде обитания. Изучение выявило, что, как и все животные, фори существуют во всех формах и размерах. К удивлению, почти все виды животного царства здесь имеются. Хищники и травоядные, некоторые из которых больше, чем другие, говорят что лисы или хаски самые-самые простые. быть уникальным и привлекать внимание, должно быть это именно то, чего они все жаждут поведением, которое у них наблюдается ежедневно. Это видно из их выросших рогов, огромных лейбок и необычайно больших носов. Все они считаются уникальными по-своему. Их повседневная рутина включает в себя множество вещей. От бесцельной ходьбы до танцев часами напролет. Их жизни вертятся в основном вокруг активных вещей, то время как некоторые не показывают больше активности а именно те, кто считают движение хотя бы на дюйм непростой задачей. Как и в животном мире, стереотипы у них применимы. Для большинства видов. Однако, бывает так, что повадки могут не соответствовать виду. Для примера, только коты предпочитают коробки. Но есть вещи... Которые неизменны. К примеру, кажется, что все охотятся на лисов. Мы верим, что эти существа имеют универсальное приветствие, которое принято большинством. А именно, объятия. Эта физическая близость показывает доверие. Длинное крепкое объятие обозначает не только передачу тепла, но кажется, и использование его для переноса запахов. Эти объятия доступны каждому, независимо от форм и размеров. Одни объятия длятся буквально несколько секунд, а другие длиной словно во всю вашу жизнь. Корпус может время от времени применяться как дружелюбная функция, переходящая в интим. Это также может подтвердить гипотезу о том, что мясистые огни, украшающие мех, являются частью их ритуала к спариванию. В то время как большая часть спаривания происходит на приватных территориях, вдали от любопытных глаз хищников и людей в целом, есть индивиды, которые не стесняются и могут сказать, что они процветают в делах интимной жизни. Спаривание может идти в обоих направлениях. В доминирующих, покорных, или когда в конечном итоге получают больше, чем на то рассчитывали. В конечном счете, этих существ можно сравнить с человеческим родом, с поправкой на религию. Так как она, по большей части, не играет существенной роли в их жизни. Но так же, как и везде, тут есть исключения. Поскольку те самые моменты поклонения задокументированы здесь, мы видим, что на некоторые мгновения их внимание усиливается, из-за того, что так называемая камера бога кажется приговором. Так что все размахивают руками с дарами, а некоторые даже... Пытаются извлечь выгоду, используя другие меры. Здоровая диета делает представителей фури здоровыми. Только некоторые больше предпочитают алкоголь. Некоторые пьют случайно, а другие, как известно, слегка переусердствуют. В качестве альтернативы используют ЛСД. Мы были любезно приглашены на просмотр всего того, что происходит в так называемой праздничной комнате. Однако, к сожалению, время подходит к концу. Так что мы не успеем показать ее вам сегодня. Поэтому ее визит будет следующей темой для посещения природного мира. Переведено и озвучено ломтиком. Если вам понравилось, то не забывайте про существование лайков. Ну и конечно же не забывайте пилить годноту.